Зачем отрываешь? А? Ксю. Ксения. Ну железку зачем? Какой кот грызет железку, а? Ксения. То обои отрывает. Вот. Нет, ну вы видите. То она у меня лезет вилки, отрывает от проводов. Про тебя, про тебя говорю. А ей пофиг. О, все. Тут другая держит Ой, кошмар сейчас я все это уберу и все на этом будет да Вы Видите? здесь это лапой держит. ну как же сестра вот ей так неинтересно. вот и как интересно вот мать все интерес пропал на